Ну как бы здесь, здесь классика жанра, здесь есть что писать. Ну да. Ну, давай, давай. Значит, цветом неба избавиться от белого. Uh -huh. Здесь оно более бирюзовое, здесь оно более синее. Uh -huh. Там бирюзового uh -huh. возьмешь, он там, вон называется, потом доберешь его. Uh -huh. Бирюзовенький. И поехали набирать Струнный характер. Струнный характер. Морской дали Вот такой Набираешь Есть у нас глянцевые куски Глянцевые Бирюзовые Глянцевые Вот такие Вот такие Вот они Есть у нас Конструктивные кусочки темностей, белильностей над ними. От середины, посмотришь, вот прямо на середину попадает. Значит, вот это место, вот эта пеночка у нас на середине. За ней площадка лежачего, ровного. Сама эта укладочка немножечко. Вот с такой, с таким настроением. То есть за ней лежачка, а она с вертикальными настроениями. На переднем плане тоже насаждаешь вот это настроение вертикальное. Вертикальное. Усаживаешь лежачую плоскость, то есть разбиваешь на вертикали и горизонтали. Хорошо. То Хорошо. Можно вот так сбрить. Может даже этот плоскуток еще пригодится, который uh -huh. мы сбрили, И насадить так, чтобы не мешало одно другому. Чуть-чуть uh -huh. сочвяком, создавая эту идею вертикали. Достаточно... А, ну да, широкость угу. Может быть, вот этот подъем показать, потому что есть там mm -hmm. как бы уходящий в перспективу закругленный эффект, mm -hmm. да? Mm -hmm. Вот он прям как будто mm -hmm. уходит в перспективу. Mm -hmm. да. mm -hmm. Здесь обязательно показать идею лодочки. Лодочки. Mm -hmm. И от нее... Вот эти зубчики. Вот эти зубчики. Подзбрить. Взять сининку. Сначала посадить теневой цвет. У пены, угу. потом световой, тоже можно подсбрить, чтобы нижняя краска не перемешивалась, и засадить световой цвет, вытираю в тряпку, вытирая в тряпку, соединить касание. Угу. Вот такое что-то. Хорошо? Угу. Здесь у нас. Вот это настроение, создать его, создать это настроение. Если красиво получилось, не обязательно добиваться того, что есть на фотографии, потому что здесь морковина такая некрасивая, пускай будет что-то красивое, не надо гоняться за вот этим вот конусом. Вот такой. Вот такое. Да. Давай. Фудорки рисовал. Фудорки рисовал. Но слишком много тонких полосочек и не хватает широких. Вот стоит здесь положить широкие и сразу преобразиться еси. Так. Какая музыка у нас сегодня Кто знает, может быть Где Чуть -чуть. музыку найти Красивец. Цвет света Цвет оранжевит Поэтому вот эти большие Куски света Большие освещенные пятна этих Пусть будут немножечко с красниночкой. Смотри, как не хватало крупных островов. Потому что так все, все, все разумненько. Не хватало крупных островочечков. Ты согласна? Там мне кажется, не пытаясь, что Тоже мне это а вот какими-то такими конусами, что ли. Правильно мыслишь. Значит, чуть-чуть создать вот эти конусы. Создать их. Mm. Вот они, смотри. Появился? Вот здесь конус, вот здесь, да? Ты видел вот, способ. А теперь уже по конусам чуть-чуть дополняешь, уже подразумевая, mm. вот эти конусы дополняешь. Вот этого не хватало, правда? Очень не хватало. Вот этого. Вот этой закругленности не хватало. Потом взбриваем. Берем синенький цвет. Цвет теневой. Можно даже чуть с розовиночкой. У нас здесь немножко геометрия, мне кажется, нарушена. Все-таки ее. Как, он, как он, не, он может здесь и так, а сюда развернуться? Что-то очень сложно, подожди. Давай лучше посмотрим, вот, угу. как свет-тень себя чувствует. Это тень. Белый в тени в солнечный день. Синит и сиреневит. Ты сюда что-то выдавливал уже, да. да? Да. А, ясно, Голубой будем Здесь должен был быть ультрамаринчик. Значит, чуть-чуть сиреневинкой. Этот цвет тени, белый в тени. А этот цвет белого на свету. Вот оно движение, которым это стоит упаковать. Падательное, то есть полосатое по вертикали. Вкусненько? Есть ощущение падания, да? Есть. Угу. Можешь вспомогать вот так. И опять же создавать. Ты понимаешь? Мера вещества небольшая. Не очень густо работаешь с этим. Господи, мне кажется, что важно, можно наоборот, влево. Она сейчас у нас вот если она здесь Слушай, но если это... ты это видишь, так и разверни. Вот смотри. Угу. Смотри. Вот она развернулась уже. Угу. Ну вот, вот ее. Угу. Поджалу. Вот здесь темно. Вот здесь. Вот эти же штучки здесь находятся в тени. Согласна? Смотри. Этот же белый здесь в тени. Единственное, что ты ультрамарин должна было выдавить на это место. И здесь уместнее будет ультрамарин. Либо к ФЦ добавляй розовый. Вот они наши островочечки. А ниже в тени. Они же на свету. Потом. Кого? Лучше потом, потом. тоненькие даже. Смотри, ты можешь еще сделать вот такие вырезания. Вырезания у тебя еще обогатится. То есть тоненькую линию провести красиво вот в этих обстоятельствах будет непросто. Вырезать будет более эффект наиболее красиво вот ну и белый с краснотой ты помнишь да с красниночкой у нас вот здесь и всюду лодочный характер укладки лодочный в том смысле что вот такими вот такими звучаниями хорошо а здесь потом Возьмешь и... Все-таки первый все несколько продолжает характер лежачего. Плюс вот эти темноты периодически подбивают пену коричневую. Голубой. Желтый. Чуть-чуть вот эта чернота подбивает. Белизна не сюда пошла, а все-таки продолжает, примерно продолжает вот это да. движение. Да. Согласен? Угу. То есть вся волна вот туда ушла, вот туда. И от нее туда пошло. То есть хороший ход здесь. Обязательно черноты насадить вот сюда. Смотри, как они сразу вытащили на передний план. Вот. И хочу тебе вот еще раз, поскольку мы столкнулись с этой проблемой, посоветовать наращивать кругозор не в фотографиях, а в живописи. Смотреть, что выбирает для себя живопись не все подряд то есть а есть, есть картин фотографии с которыми он, живопись едва едва может справиться так зачем нам брать такие такой материал где даже взрослые художники не, не станут связываться несмотря на то что там очень миленькие фоточки но они не для не для нас вот это куча краски, это не, ничего, никакого отношения к вот этому. Не имеет. Ну просто вот густой кусок краски ни о чем. То есть слишком густой и слишком не конструктивный, поэтому там, где эта конструкция не произошла, и густоте нечего делать. Ладно? Тут немножко пена вот да? это вот Сначала свет, свет это. раздала. Потом взяла белильца и усадила. Да, покончу, да. Рыхло. И добивай с чтобы Рыхло. Она тоже в Лежачей кистью. Да? Угу. Усади. Потому что мистихином на не получалось Да, да, естественно, все, все не может. Здесь уже кисть. Хорошо? А мастихинчик пригодится вот в таких местах. Вот в таких. Да? Угу. Вот в таких. Даже теневые можно вот так подгрузить туда. <coughs> еще один лоскут белого. А еще смотри. Там прямо, прямо подрезано белым. А еще подрезано черным, чернявым. Что-то ты пожалела. Вот этого контраста. А как он хорош? Пожалелый черного контраста. Не-не-не, классно. -не -не, Это не темно, куда же ты так светлая работа? Что там темно можно с теплотой зайти вот сюда да солнечность прибавилась появился оранжевый появилась солнечность почувствовала да. молодец появилась солнечность Смотри, я вперемешку, одни, вторые, третьи мазочки, вперемешечку, а появилась солнечность сразу. Вот эту срос, шесть, чуть-чуть показать. А вы знаете, еще как показать, я не понимаю, вот она вроде как теневая, но волна уже, как бы пена это загнулась, и она уже вот здесь тоже валяется. Смотри, чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть-чуть фактуркой здесь uh -huh. тюкнуть. Так, белевица. Вот этот нырок обязательно показать. Смотри, какой он там агрессивненький. Есть, да? Uh -huh. То есть он создал, во-первых, он Продолжил идею вот этого направления, да? Сюда тоже они пошли, пошли, пошли. Мелкой порции такой. Оттуда белизна вываливается есть такое да mm -hmm. вот эту белизну насадить mm -hmm. вместе с плоскостью лежачий задней. есть там такое Стена сразу появилась, да? Стена теневая. Ну и подыграть там чуть-чуть. Ты согласна? В картине появляется Солнце, правда? Ну да. А до этого не хватало Солнечный. Ну правда ведь? Да. Так же как вот этот оранжевый, да? Да, там оранжевый. Здесь тоже с оранжевизной было. То есть красный здесь тоже присутствовал. Они сразу дают вот эти замечательные эффекты. Так. набрасываешь крылом. Там крыла нет. Но перистые облака очень любят нет, там есть крыло. Вот это вот. Уходящее в темный. Очень любят вот это крылатое состояние. Поэтому его ну как некое крыло. Поэтому его именно крылом. Даже если там не видишь крыла, то лучше подсунуть с крылом. Теперь еще и темненьких. синеньких, это слишком перерозовил. Главное, чтобы была идея крыла. Угу. Вот здесь мне добавить да. вот, синий, тоже приходи. Да, там бирюза. Очень здорово сидит бирюза. Разбелишь деликатно, чистенько. Угу. Загонишь ее. Ну там небесно-голубой, а не бирюза. Ну, у меня нету небесно-голубой. Но есть бирюзовенький цветичек. И он тоже часто там уместен. Можно чуть-чуть с голубилкой. Море, небо часто зеленит вдоль линии горизонта. И розовость облаков. И они вместе тут сыграют партию. Терку подвигаем. Супер. Ну мощага. Так, смотри, у нас вот здесь подходит прямо к линии. Правда? Причем вот по этой траектории шло и споткнулась. Есть такое, да? Так же, как и здесь. Только здесь валика, там пена по краю. Поэтому обозначим это. Одно другого, даже по направлению мозга сразу взяло и отделило. Просто. Так. Горилами не пользуешься? Mm -hmm. uh -huh. Тоже с теплиночкой чуть-чуть. Ну молодец, слушай, если ты такими шагами. Вообще, раз у тебя так складывается с морем, я бы на твоем месте застрял бы на морском пейзаже. Я тоже застрял бы. Вот, вот, вот. Выше в а одном. именно там с выбором тем. Потому что mm -hmm. вот там, где есть что полепить, нас устраивает. Там, где нечего лепить, вот то, что ты поприносила. Mm -hmm. Где просто нужно педантично сидеть, прорисовывать... Ну, просто все вырисовывать. Такое нас не устраивает. Нас устраивает там, где можно мощненько полепить. Потому что вот там сейчас на кухне работает девочка, которая вцепилась в свое время в цветочки и так поднаторела, ровно, говорит... Вы же сказали 10 сеансов, да, я как раз на 10 сеансов. Будут только цветочки. В итоге у нее шикарные цветочки. Если хочешь, можешь попросить у нее, там, чтобы она тебе показала фотографии. Вот. Потому что вцепилась в одну и ту же тему. Она успела приобрести навыки. Это всех касается, кстати. Успеть приобрести навык, не просто расширить кругозор в живописи, но и приобрести навык ⁇ очень важное дело. Я Потому что стараюсь, да, только берешь новую другую тему, где не используются эти приемы, которым нужно навыкнуть, все уже забыл предыдущую. Точно так же, как с сочтением стихов. Можно выучить, а можно просто прочитать и помнить как сюжет. Так, хорошо. Может быть, чуть-чуть угомонить эту стрелу. Так. Потом, если что, кисточкой деликатненько угу. вот, эту, вот эту часть да, Ну, хорошо, что ты уже знаешь о идее композиции. Это очень хорошо. Вот здесь вместо вот этих червей чвяк, чвяк, чирк и чвяк. Вплоть до того... Что берешь дополнительные тональности, но чирк и чвяк вместо полосочек вот этих. Это очень актуально, эти полосочки не из мастихиновой живописи. Ну подожди. Вот здесь, смотри, какой травяной цвет и солнечно. Помнишь, мы уже один раз столкнулись с тем, что делает картину Солнечной. Здесь пены объединяются в единое пятно. Скажите, а да. можно здесь Слишком острая линия, да. пусть они чуть-чуть. Пространство чуть-чуть Так. чуть-чуть напряженности краски чуть-чуть этой напряженности не то чтобы везде но вот так чуть-чуть Ну, молодец, Шиван. Да. Да, чуть-чуть в -чуть. пространстве стал мутница. То есть здесь на переднем плане. Туда уходящая. Здесь чуть обострено, а там чуть мутница. Хорошо, такие, В такие картиночки. Можно, я не знаю, вставлять лодочку или вот эти вот на, на, на волнах, которые какие-нибудь хреновинки Часто людям этого не хватает А в картине появляется картинность Либо купальщицы какие-нибудь Нет, тут они утонут это, может... Ну, хоровод такой, несколько это, маленьких фигурочки, которые там барахтаются, барахтаются Чтобы картинности придать А может тогда парусник или нет? Но это надо срисовать. Срисовать? Ну так просто от фонаря. Можно только вдали маленькую загоголинку поставить. Чаечку. А если вообще? Чайчик можно, конечно, нашвырять всегда. Кстати, а чайчик никуда нет.